Всем привет! Вы на телеканале телеканал Тыковка ТВ. сегодня я снимаю видео, которое называется Мой удачный день. Давайте начинать. Так ой, какое хорошее ой, солнышко. Сегодня у меня в гороскопе написано, что у меня супер удачный день. Это хорошо. 13 пятница. Это очень хорошо. Ой. так, надо позвонить подруге. Да что же мне все падает? Надо позвонить подруге, узнать, где же она там на моей машине и когда она подъедет за мной. Да-да, как вы знаете, я приехала с отпуском. Сейчас мне надо кое-куда пойти. Мне надо туда. Глупая кошка. Ой. Ну, если черная кошка перешла дорогу, это не значит, что у меня неудачный день. О, а вон машина. Привет. Садись. Да. Ну как, тебе понравилась моя машина? Очень. Так, сюда вот вещи положу. Ой, вещи падают. Эм, давай я тебе помогу их упаковать. Вот так сади за руль. Ой. Знаешь, я читала в гороскопе, у меня сегодня такой удачный день. Поехали в магазин. Поехали. Ой. Ой. Ой. Ой. Знаешь, мне сказали, что... точнее я прочитала в гороскопе, что если у меня удачный день, то можно э, сходить с подругой в какой-нибудь э, ну, ресторан, там, торговый центр. Вот это мне э, нравится. Давай съездим в торговый... Не в торговый центр, а в магазин лента Давай Ну что, поехали Ой, блин Господи, мне так стыдно Ну что, поехали Ой. О боже, мне так стыдно О, Извините, пожалуйста вы хотя бы смотрите на дорогу. Ой, какие невоспитанные люди. Ой, вообще, ой. Вас подвезти? Нет, я сама дойду. Что там было? Девушку сбили. Чего? Мы кого сбили? Девушку, ладно, поехали на парковку, ладно? Так, так, так. У -у -у -у -у -у. Так, паркуемся э, пип. -пип. Ай! Ай! Вы смотрите, куда едете! Ой! Опять вы! Я на жалобу буду писать! Вы хотите посмотреть, как е... Вы вообще см смотрите в зеркала? Ой, простите, пожалуйста Простите. Ой, какие невежливые. Да вообще. Пожалуйста, простите. Ой, Да ладно. Ай! Ну это вообще все. Если я еще вас встречу где-нибудь, и вы меня собьете, вам не покажется. Ладно, пошли. Вы вот припарковали машину. Это главное. А вот не обращай на таких людей, как она. Не обращай, пожалуйста. Ой, да, знаешь, что-то не очень просто, ну как неприятно, просто как-то, а, ну просто неприлично как-то сбивать одного и того же человека. Ой, ладно, пойдем. Добрый день. Приветствую вас в нашем магазине Лента. У нас очень хорошие скидки. Вы можете купить два продукта по цене одного. Да, спасибо. Можно взять какие-нибудь корзинки. К сожалению, тележек у нас нет. В данный момент э, они у нас все сломаны и находятся на складе. И нам их не нельзя вытащить. Поэтому а, пользуйтесь вот такими вот корзинками. Ты много нам что возьмешь? Да, так. Тогда берем это. Та -та -та -та -та. Ого, круто! Чего ты там круто-то говоришь? Смотри, какой большой сантимент. О, там даже игрушки есть. А, ничего себе! Это же картина! Она такая дорогая! Я ее видела только на картиночках. Возьмем эту картину, ладно? Ну, я домой ее поставлю. Хорошо, возьмем. И пошли! Ай! Господи, какие неприличные люди! Что вы творите? Ой, как больно! А вы куда смотрите? Меня чуть не убили. Мы за ваши травмы вообще-то не... не отвечаем. Кстати, э, что хотела сказать-то вам. А Если вы заметите, что у нас э, в магазине немного прохладно, это из-за того, что... это у нас окна сломались. Ясно. Ну, мы их скоро починим. Просто у нас еще пока новый магазин. Э, ну как новый магазин? Он недавно открылся. И у нас пока что не все детали еще сделаны. Ясно. Так. Ладно, нам надо что-нибудь покушать купить. Хочешь морковь? Нет. О, кошечек корм. Давай возьмем вот этот. У меня кошка голодает там. Подожди, а с кем ты оставил кошку? А у тебя вообще кошка-то жива? Ну вот приедем и узнаем. Эти три пакетика будет достаточно. У еще сухой корм. Не надо сухой, у него аллергия на него. Так, возьми себе вот этот шампунь прекрасный. Так, что еще? Так, что еще бы взять? водичку. Ой, тут написано, кажется, есть акция. Ого, ты посмотри, мультиварка по акции. Она такая дорогущая, я ее видела. Сколько твоя дорогущая мультиварка стоит? Ой, я возьму еще пакетик, вот, то есть корзинку. Знаешь, сколько стоило? 15 тысяч, а у меня только 9 тысяч с собой. Эх, ладно. Пойду дальше, господи, тут лужица была, ой, как больно. Ой, больно как. Смотри, я сейчас с помощью магии тебе могу показать, как можно достать, даже несмотря назад, какую-либо вещь. Ну попробуй. Сейчас... Сейчас постараюсь так. чтобы мне взять, чтобы взять. О, Сникерс. Ой. Кто это тут шуточки шутит? Простите, это я. Это я. Пожалуйста, простите. Ой. Господи, какая вы ужасная дама. Ладно, извините. Вот, возьмите возьмите это. Ой, больно, надо. Я тут себе шоколадку сама могу взять. Би-би-би. Что? Ничего. Господи, ну угомонист уже. Мы живем все в животном квартире. А мне такая би-би-би уже надоела. Ты так ко всем людям относишься. Ой, да ладно, все, хватит. Так. Забудем про этот удачный день, в кавычках, и просто пойдем на кассу. Пошли? Пойдем? М -м хорошо, давай, пошли. Так, пойдем на кассу. Блин, опять нас опередили. Ну вот. А, дамочка, конечно, чего вам надо? А, вы не можете меня пропустить? Это какой-то еще стати я просто я очень тороплюсь ой ну ладно проходите вперед проходите Ай. хорошо спасибо большое так ну а я пока что пойду себе может быть еще что нибудь выберу надо наверное, еще что нибудь взять, а то как -то я мало себе взяла возьми еще один корм кошачий ну что ж, пойдем на косу. Ой, бери, давай всю. Угу, угу. Я тоже туда... Ой, Хоть бы корм мне рассыпать. Угу, угу. Ты там, ты там, ты там, ты там. Итак... Это... Вы что творите? Ай! Чуть корму не рассыпали. Что вы, что вы вообще тут творите? А ну, идите отсюда, идите, идите. Фу, какие невоспитанные люди толкаются еще. Ой. Господи, какой. А мне сильно писали, что вот у меня удачный день. Поверьте, мне тоже это писали. Ой, ладно. Я положу в катакорм. еще вот это надо взять. Все. Ладно, давай мы тоже все в один пакет сложим. Давай. О, отсюда сюда. Корм забыл. Все, пойдем. Пойдем. Так, да, что вы хотите? Мне, пожалуйста, пробейте бритву. Э -э, Рексоны и морковку. Хорошо. Вздык. Вздык. Вздык. С вас всего а, 550 э, рублей. Держите. Так, давайте. Угу. Сейчас Все, спасибо за покупку. Закатите к нам еще. Вам пакетик не нужен. Нет, я так донесу все. Так, проходите, проходите, давайте, двигайте. Так, мне, пожалуйста, пробить вот этот че, корма все. Ой. А, мой... А, ой, фу Мою пасту. Рокс. И Сникерс. Ну, хорошо. Вздык. Вздык. Вздык. Вздык. Сейчас мы посмотрим. Пик, пик, пик, пик. Эм, с вас всего эм, 1429. Вот, держите. Так, вот вам сдачу. Все, вам пакет нужен? давайте. Так, ладно, тогда с вас еще 9 рублей, хорошо. Ладно, секундочку. Ой, у меня уже как Это все не влезает. Вот видите. Все. Ладно. Удачного вам дня. Ой. Секундочку. Все. До свидания. Спасибо. Это вам спасибо. Так. Проходите. Да. Пробейте нам вот этот еще вот этот пакетик этот. Хорошо. Так. сникерс, Бздык. Бздык. Вздык, вздык, вздык, вздык, вздык, вздык, Так, секундочку, дайте я посмотрю. Так, знаете, с вас всего... О, вы первый покупатель, кто набрал у нас на такую большую сумму денег. В смысле поподробнее. Так, ну, давайте я вам все сразу. С вас 15 тысяч... меня не, простите, 16 тысяч 999. Сколько? Сколько? 16 тысяч 999. А, у меня только 9 тысяч. Ничем не могу помочь. Вы бы могли вот эту мультиванку выложить. Что-то... У меня есть деньги, не бойся. Возьмите. Благодарю. Какой у меня сегодня удачный. Не верьте в гороскопы. Врут они все. Это неправда. Неправда. У меня самый неудачный день. Эй! Ой! Ну, хотя бы у тебя есть микроволновка. Стой, подожди. Мне муж звонит. Ага, алло, милый, чего? Что случилось? Ну, как сказать? Нашу квартиру затопили соседи! опа -на. Да, да, мне казалось, у тебя удачный день. Да я сама это думала, блин. Ну и что? Куда мы теперь пойдем? Знаешь, это не мои проблемы Мне, кстати, пора идти домой Я возьму лишь свою картину Стой! Я пошла Стой, подружечка, подожди, подожди Ой, вещи мои, вещи мои Стой, подруга, ты же моя подружечка Нет, я твоя знакомая Подруга, иди ко мне А Давай э, я у тебя поживу и не думай. Ну, пожалуйста. Ой, ладно, поехали домой ко мне. Ну что, поехали. У -у -у! У -у -у! Круто. Ой, фу, объехали ее. Ой. Ну, наконец-то, не сбили меня. Ой. Так, все, уходи. Это вот моя квартира. Это вот мой кот. У тебя черный кот дома? Да. Ну да, раскладывай вещи свои. Давай, давай быстрее. Мне просто пока нет где жить дома. Так. день что случилось-то я чемодан свой потеряла господи и ты веришь во все эти гороскопы нет господи опять все забывают свои сумочки но почему как пятница 13 так, то вечно кто-то забывает свои вещи я-то думала, сегодня у нас не будет пятиряшек. Ну, ладно. Всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и подписывайтесь. И, конечно же, смотрите мои видео. Они очень интересные. И там много всяких интересных информаций. Всем пока. Пока-пока. А сумочку я себе заберу. Кстати, смотрите продолжение. Пока-пока.